Обращаюсь к своим подписчикам. Друзья, если вы посмотрели это видео и будете смотреть следующее видео, ставьте, пожалуйста, лайки. А если вам мое видео не понравилось, то и дизлайк тоже ставьте. YouTube такой посмотрит, о, у него есть какие-то движения на канале. Дай-ка я его порекомендую другой аудитории. Вам же за это ничего не будет, а мне приятно. Нашел для вас еще один интересный рецепт, который можно приготовить на Новый год. Что можно? Нужно. Он... Очень простой, как и многие мои рецепты. Грибы любите? Как же их не любить? Я их еще очень собирать люблю. Когда на севере жили на Колыме, так вот выезжаешь на сопку, да на ближайшую от поселка, буквально там несколько часов, несколько ведер грибов. Всегда были жареные, всегда были маринованные, правда маслята, хотя я больше всего то маслята и люблю. А сегодня у меня будут свежекупленные шампиньоны. А готовить я буду хрустящие грибы в сырном тесте. Грибы нужно подготовить. Это не просто взял и порезал. Ножку убираем. А кожицу сверху нужно снять. Это необходимо сделать для хорошей связки поверхности гриба с кляром. Теперь кляр. Яйца, сыр и мука. Сначала вбиваем яйца, добавляем сыр. Можно использовать натертый пармезан, можно другие твердые сорта сыра. А если у вас какой-нибудь ваш любимый сыр подсох в холодильнике, такое часто бывает, его тоже можно натереть и прекрасно использовать в этом рецепте. Перемешиваем и теперь будем домешивать мукой, муку я использую кукурузную, всегда, я всегда говорю и буду говорить, всегда все что надо обвалять в муке, а потом обжарить, всегда в этом случае используйте муку кукурузную. По чуть-чуть добавляем, перемешиваем чтобы ее слегка кляр загустить. Я думаю, достаточно. В зависимости от используемого вами сорта сыра можете подсолить. Ну и я добавлю немножко перца. Чтобы вкус так чуть-чуть обострить. Все, готово. Также понадобится панировочный сухарь, который я всегда готовлю сам из любимого батона. Разогреваем сковородку. Можете это сделать в сковородке, либо в любой удобной посуде. Учитывайте, что масла надо много. Грибы должны в масле плавать. Ну а дальше легче. Обваляли. Сначала в яйцах, а затем... Сухарях. Такие грибы фри получаются. Ну вот, гениально и просто. Можно приготовить прикольные грибы во фритюре, такие, как я говорил, грибные нагетсы. Вам же, как и мне, интересно посмотреть, как же они получились внутри. Давайте посмотрим. Знаете, чем мне этот рецепт понравился? Во-первых, он готовится очень быстро. Потратил я, ну, по крайней мере, на обжарку минут 15 времени. По составу 15 или 16 таких хороших средних грибов я брал. У меня ушло пол полстакана муки, 3 яйца и стакан панировочных сухарей. И самое главное, мне нравится, что они внутри сочные. М -м -м. вкус грибов очень хорошо чувствуется, соус даже можно использовать любой, на ваше усмотрение, тут я советовать вам ничего не буду. Единственное, я хочу напомнить подписчики, лайк, дизлайк, а кто не подписан, подпишитесь. Вы удивите друзей этим рецептом.